Как сказал Генри Форд, лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Что касается ютуберов, то некоторые неплохо так обустроились на видеохостинге, ведь занимаясь любимым делом, наиболее удачливые авторы рубят просто ошеломительный кэш. Сегодня мы поговорим о числах, которые оседают на жирных счетах блогеров. Добро пожаловать на да и прямо сейчас ты увидишь ТОП 10 богатых ютуберов. Десятое место. Эдвард Вилл. После всплеска популярности на удочку клюнули рекламодатели и интеграция на канале Эдика. Им обходится около 800 кэсов. За последний месяц было 4 рекламы. Если кому интересно, зарабатывайте вместе с компанией по ссылке в описании. Плюс доход с партнерки в среднем за месяц набегает 20 миллионов просмотров. В денежном эквиваленте это примерно 600 тысяч. Итого 4 миллиона с одного ютуба. А есть же еще другие ресурсы по типу инстаграма и Телеграмма. В инсте у Эдварда следующий приз-курант. 350к за и те же 800к за пост. Обычно у блогера идет один пост и 5 историй за месяц. В телеге одна публикация, по некоторым данным, оценивается в 250 тысяч. Таких набегает парочка. В итоге получается где-то 6,5 миллионов, что Эдик подтверждает собственными силами. Три миллиона мне добавил сейчас, прям, 300 То есть за этот день ты бы заработал, на ну, реально, ну, просто за деньги? Просто я заработал бы, как грубо говоря, за полмесяца своей работы, блядь. За полмесяца. Но хотя он же теперь личность медийна, лицом светит на различных мероприятиях и какие-никакие бабки тоже с этого имеет. Но все равно копейки. С буками и на разводе народа 100% раза в два больше имел. Девятое место. Александр Гудко. Саня гениальный шоумен, ведь за его плечами находятся такие проекты, как Лига плохих шуток и Комментаут. Какие буквы останутся в букваре, если он начнет бухать? И ну <coughs> <today. laughs> Выручка с деятельности на YouTube может значительно варьироваться. В момент производства этого ролика за последние 4 недели видео на канале Chicken Curry набрали практически 9 миллионов просмотров. Берем в расчет где-то 600 баксов за лям и имеем 400 с лишним, тысяч с монетизацией. Но с учетом продукт плейсмента сумма будет в разы больше. Также блогер является неотъемлемым гостем Comedy Club вечернего урганта и различных ТВ-передач. Там он, разумеется, тоже моя не за спасибо. Ты кто? А возбуждение. В общем и целом, юморист на юмори важна 1 миллион сто тысяч баксов за год, как писал Forbes. По нынешнему курсу это где-то 7 миллионов рублей ежемесячно. Восьмое место. Нурлатиков в месяц. Сабуров как главное лицо и один из авторов проекта само собой. Львиную долю отгребает себе. Сколько именно, увы, обычным смертным неизвестно. Однако, я думаю, пятую. Седьмое место. Настя Ивлеева. Девушка хоть и является второй половинкой мажорного ЛЖ настоящую цену денег поняла еще до замужества. На своем YouTube канале Настюха публикует обычно по 3-4 видоса в месяц. И из подобного контента за счет монетизации блогерша зарабатывает где-то 300 тысяч. Что маловато, да? А если прибавить прибыль с рекламы, пиар есть почти в каждом видео, а цена вопроса один лимон. Плюс-минус. И уже получаем 5 миллионов с ютуба. Я могу себе позволить просто все, что хочу. Но ведь Настя, помимо этого, еще и инстакоролева с мега вкачанным аккаунтом. Услуги тут не из ряда дешевых. Stories 700к, пост лям 200. Зачастую у Ивлеевой выходит по два поста и одна история. Складываем, выходит 3 с копейкой. А ведь недавно девушка вернулась на шоу Орел и Решка, а в совокупности с другими мероприятиями, в которых она участвует, доход вырастает еще на 20-30 тысяч баксов в месяц или около того. В рублях это 2 миллиона. Общий профит нетрудно посчитать, составляет порядка 10 миллионов рублей в месяц. Это конечно не считая одиознейшие гивы. Шестое место Юрий Дуть. За последние пару лет Юра сделал себе такое имя, что теперь в популярности не уступает многим своим гостям. И почти в каждом видео ютубер вынюхивает инфо о чужих доходах. Если у тебя один миллион долларов на счету, есть. Но сколько сам гребет бабок не разглашает? Тогда попробуем посчитать сами. Неплохую прибыль Дудю приносит монетизация, которая у Юры должна быть довольно высокой. Думаю, со среднемесячных 50 миллионов просмотров он может рассчитывать на миллиона 3 рубли. А может и больше. Прайс рекламной интеграции не превышает двушку и в среднем составляет миллион 200 тысяч. Реклама есть в каждом ролике, при том не всегда одна. Возьмем условно полторы интеграции. За месяц выходит где-то по два видоса. Путем не сложно арифметических вычислений. Получаем, что один только YouTube приносит Юре 6-7 миллионов рублей в месяц. За пост в Инсте рекламодателям придется выложить около 800 тысяч. За последние 30 дней таких было обнаружено 3. Также весомую часть статьи доходов составляют рекламные контракты с различными брендами, как например Head and Shoulders, Adidas, которые приносят примерно по миллиону в месяц. Итого, в среднем за месячный период Дудь в идеале увеличивает свой счет на 10,5 миллионов рублей. Пятое место. Дима Масленников. Сейчас у него дела идут определенно по маслу. За ноябрь ютубер что-то сильно разогнался и выпустил аж 7 видео. Суммарно они набрали чуть больше 45 миллионов просмотров. Развлекательный контент, который пилит масленок, сейчас позволяет зарабатывать около 400 долларов с миллиона просмотров на монетизации. А это означает, что с партнерки ему на счет капнуло где-то полтора лимончика. Держим в уме, что ютубер не брезгует и рекламой. Кое я насчитал 4 штуки за тот-таки ноябрь. Ценник на ней висит в лям 800, а значит, что навар вышел аппетитным. Более 7 миллионов. Кстати, об аппетите. Не так давно наш охотник за привидениями открыл собственную шаурму с символичным названием. Но только без мягкого знака. Данное заведение кормит не только посетителей, но и карман зимки. Однако шаверня довольно небольшая, да и цены вполне сносные. Так что вряд ли доход превышает 300к. Ну максимум полмиллиона. Первое впечатление приятное, потому что даже через целлофан и через салфетку немного обжигает руки. То есть в плане жара здесь все очень хорошо. Ах да, еще же инста. Но тут лавэ хомутится прилично. Миллион двести за пост. Всего их было четыре. Производим математические подсчеты и вуаля, имеем 14 рублей с шестью нулями на конце. Такими темпами ютубер может купить себе целый замок с привидениями, чтобы потом из него пиццерию сделать. Четвертое место. Гусейн Гасанов. Что-то Гусейн за последний годик подзабил на ютуб. Новый ролик это прям целый праздник, поэтому доход с монетизации скудненький. По сегодняшним меркам какие-то жалкие 10к. рублей. Но не спеши, пойдем по возрастанию, ты наверняка в курсе, что блог есть свой ресторан в Москве. Да, они очень успешны, но все равно прибыльны. Говорят, что сумма, которую парню приносит этот бизнес, колеблется в районе 100-150к. Не знаю, как, конечно, это в период пандемии. Но есть же еще и магазин одежды. Видимо, многие зрители хотят одеваться так же стилево, как и их кумир. Бля, биз... Спрос порождает предложение, и как следствие, выручку в размере 600 тысяч. Но это разве деньги? За эти гроши можно разве что три кальяна купить у того же Гусейна. Пленил, смутил, заинтересовал. Это бриллиантовый кальян ГГ вынос лично Гусейн Гасанов за 200 тысяч рублей. А так, главный промысел Гасанова Инстаграм. И, прости господи, каперство, блин. Блогер берет за сторис по полмульта, а за пост по полтора. В нормальное время за месяц пацан наскребает лемов 8. Ну, а без ввязывания в рутину ставок, к сожалению, никак. Именно тут появляется громаднейший денежный поток. Обладая большой медийностью, Гусейн перегоняет трафик к своему кентудинату, который по выработанной стратегии выжимает все соки из людей и делится плодами своей работы с приятелем. Гасанов от подобного рода сотрудничества помимо доверчивых фолловеров имеет еще и 10 лямов в месяц. А если сезон удачный, то и того крупнее. Заработок идет. Гумеров с Гасанхановым после розыгрыша Гелендвагена обогащались на своих преступных схемах на миллион рублей ежедневно. Если брать усредненные показатели, вот это суммарно почти 20 лимонов в месяц. Ну офигли, а если... У нас вообще, у нас прекрасная страна для того, чтобы строить в ней бизнес. Третье место. Вилсаков. Валя пропитан особой любовью к деньгам, свои обязанности техноблогера он исполняет сполна и хорошенько наваривается на этом. С монетизацией на ютубе Вилса зарабатывает в районе полутора миллионов, что касается пиара, то у рекламодателей просто глаза разбегаются от широкого выбора. Любой каприз за ваши деньги, как говорится, 250 кэсов за пост в инсте, 300 к за прирол на ютубе, лям за интеграцию, полтора за эксклюзивный видеообзор и по мелочи за рекламу на остальных соцресурсах. А где пункт проплаченный обзор? Или может цена просто в таблицу не поместилась? Даже меня, человека, который видел в мире технологий много разного, в этой машине впечатляет количество опций и функций, а главное качество их исполнения. Я попробовал, мне понравилось. Действительно очень классно работает, со своей задачей справляется. Так или иначе, за последний год Валентин Петухов, по версии Forbes, заработал почти 3,5 ляма долларов, Приводя в рубли это 21 миллион 500 тысяч в месяц. Второе место. Моргенштерн. Лишеры дня прожить не может без понтов. Рэпер без умолку толдычит о своей роскошной жизни в пентхаусе с дорогими тачками и брюликами. Эй. Посмотри, два мульта на мне часы, три на шее, семь под жопой, мне чуть больше двадцати. Пройдемся по конкретике. Пунктов хрен знает сколько, поэтому идем в темпе. Итак, музыка. Что-что чувак реально умеет на фигне делать бабки, как, например, на легендарной пыли. Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. Стриминговое прослушивание и продажи пластинок приносят Моргену в среднем по 5 лямов за месяц. Концерты какие-то жалкие, 500к за выступление. Хотя, за что собственно платить больше? Идем дальше. С монеты на YouTube прилетает по полляма. ПР-видео стоит двушку. Влоговых видео в последнее время выходит не густо, поэтому в месяц выходит обычно по одной рекламе. А вот с клипами уже интереснее. Ценник на интеграции тут приличный. Клипы, интеграция в клипы, между прочим, стоит подороже. Угу. <соскопы> Пятерочку. Тот же Фит Стимати пополнил баланс Алишера на 17 мультов, это треть от общей доли. До публикации этого ролика вы заработали ага. 50 мультов рублей. Ага. Ну а большая интеграция в клипе не самое частое событие. Возьмем за основу квартал и просто поделим на три. Теперь Инстаграм, история 500, публикация 800, видео пост АМ-200. 15 секунд, мои 500 тысяч стоят, но это минимум, Зная ноябрь три видео, одно фото и фиг знает сколько точной истории. В общем, минимум сенсты ты пришло 3 миллиона 200к. И, наконец, мерч. Пассивом прилетает по 300-400к. Фух, вроде все. Итого плюс-минус 30 лямов. Считай лям в день. Прикольно. Морген не часто зарабатывает прям такие сумасшедшие бабки с клипов, но блин. Он ему недавно занесли 10 лямов за клип рекламу Альфа-Банка, а в инсте рекламируется Кока-Кола. Так что меньше вилсаком он вряд ли поднимает. Думаю, мультов 25 за месяц делает. И первое место, Влада А4. Но с нищебродами вроде как закончили. Сейчас ты поймешь, что такое делать деньги по-настоящему. Это лучшая работа в мире. А4 самый популярный, самый просматриваемый, самый обсуждаемый и хайповый русскоязычный канал. За ноябрь ролики Влада посмотрели 550 миллионов раз. А это значит, что с монетизацией ютубер срубил около 17 миллионов рублей. Да этим налом подтираться можно будет, чтобы лишний раз в магаз не бегать и сэкономить косарь на туалетке Моргеншафт. Штерна. Так что в рекламных интеграциях смысла особого нет. Хотя они тоже время от времени встречаются. Но куда важнее пропиарить свой мерч. Если вы купите что-нибудь из одежды, конечно, с вами больше никто и никогда в классе не будет общаться и засрет вас с ног до головы. Но... Я получу свой процент с продаж и мы станем еще богаче. Этот бизнес приносит Владу около 5 мультов ежемесячно. В Инстаграме реклама появляется активнее, чем на Ютубе. Ее стоимость миллион за пост. И их набирается штучки 2-3 плюс сторисы. Кстати, я пару раз видел, как личка бумаги мелькала на силике, да и в рекламах, расклеенных по городу и метро, я его тоже встречал. Но ну, даже если не считать заработок от этого вида деятельности, общий доход Влада составляет порядка... Барабанная дробь 30 миллионов рублей в месяц. Это в среднем больше, чем Моргенштерна. Чей баснословный доход тебя поразил больше всего? Может тебе известны еще более успешные бизнесмены среди youtube комьюнити? Пиши свои варианты в комментариях, а также не забудь подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы ютуба. Залетай в наш телеграм-канал, ведь там мы постоянно вместе общаемся, проводим вопросы по новым темам, и нам просто круто.